В студии становится жарко. Через 15 минут с вами в эфире будет невероятная Элвис Коуни. О, вам понравится. Как дела, Джастин? По мордашке вижу, что у тебя все еще проблемы с геморроем. Мой единственный геморрой — это ты. Косел. Корабль тонет, Элвис. Всем пофигу на твоей соцсети. Я радиоведущий, а не клоуны с ТикТока. Разговоры с Элвисом. Вы в прямом эфире. А у нас на связи Гарри. Что скажешь, Гарри? О, у нас тут молчу. Как дела, Гарри? Я у тебя дома, ублюдок. Это шутка такая. Мой пистолет у виска твоей дочери. Звони в полицию. Дай угадаю, ты типа фанат какой-то, хочешь прославиться? Я хочу разрушить твою жизнь, как ты разрушил мою. Тебя арестуют, если продолжишь в том же духе. Я не подам в суд, просто уйди из моего дома. Даже не думай отключаться. Говорят, что я больной на всю голову. Бред. Прошу, отпусти моих с женой и дочей. Все будет хорошо. А я не хочу, чтобы было хорошо. Что происходит? Копы сказали, что дома никого. Твоя семейка со мной. Элвис, уходи оттуда! Они рыдают, они сгулят. Он все подорвет: окна, двери, подвал, гараж. Все заминировано. Он в здании, думает, мы дрожим от страха, не на тех напал. Он пришел с женщиной и девочкой? Это он у тебя в наушниках сейчас? Все это время он следил за нами. Если найдете меня, я не взорву здание. Только Элвиса. Отпусти моих девочек, ясно? Хватит игры, я слишком стар для этого дерьма. Никогда не забуду его глаза. Он конченый псих. Гэри, копы начинают штурм. Еще не поздно, умоляю, сдайся. Опусти оружие. Не трогайте дверь. Я не смогу этого сделать. Сукин ты сын. В эфире из этого получится крутой фильм как думаешь сценарий слабоват